Помп, помп, помп, помп, не знаю, что мне сочинять теперь, петь, На сочинял я очень много всего. Скотти, может, что-то Подвернется спеть еще Ну а пока, друзья, вам песенка, брачо. Да, че, че, Чего че, че, чо, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, че, и песни все равно Кому-то завидно Порядка, но еще Давайте лучше петь И чокать чо чо чо чо Это, пожалуй, лучше всякого всякого Давайте мне все подбивайте чо-чо-чо чо Давайте лучше пьете, чука, чука, чо чо Это, пожалуй, лучше всякого, всяго Давайте мне все подпевайте чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чука, чо Да чука, ничего! На самом деле и ничего Песночки в мае распускаются и чё Им цифолитный упустил клет Но и чё! За часть бегите, за часть бегите, поскорее, вот и все. Ну что по маленькой, накатим ка ну, темной, и чё? За ту победу, и пожалуй-ка за все. За чё, чтоб не было войны, вывти за чё? Не хочешь выпить за Россию, да ты чё? Ночо по маленькой нога темну еще, За ту победу и, пожалуй, за все, За что, чтоб не было войны? Слышь ты, зачем? Не хватит прыгать, заради да, ее, так и че, Ночо по маленькой, но чё, Ну еще? За ту победу и, пожалуй, за все, За что, чтоб не было война? Слышь, ты за а чё? Чё? Нет, Не хочешь выиграть за Россию? Да ты чё? чё? Давайте лучше петь ничего, ка -чё чё, -чё, чё, -чё. чё чё Это, пожалуй, лучше всякого всякого да -чё, чё -чё. Давай не все поднимать ничего, ка чу Да ты ча ча ча ча ча чё Да и Да ничего! Давайте лучше петь и чо-ка-чо-чо-чо это, пожалуй, лучше всякого-всего Давайте мне все, попивайте, ч ⁇ ч ⁇ Чё Чё- чё- ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ чё- чё- чё ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ да и братан, Чао! Yeah.